Вот. Вот. Это неудобно. Больше так делать не буду. Нашим интернетом. Ой, как хорошо на улице. Только я нажму кнопку стоп. Ты чтение, ты чтение. А, здра... О! О, привет. Я Мешков. Я сегодня специально вышел через день после предыдущей записи предыдущего ролика, потому что сегодняшняя тема будет называться «Сила духа», «Сила воли», «Сила...» Начнем с того, что мышцы — не показатель силы духа. Есть худой, как я, но у него сила духа есть, а есть здоровяк, у которого слабая сила воли сила духа но на самом деле дорогие друзья признаюсь честно я не имею величайшей силы духа я также борюсь со своими какими-то страхами преодолеваю какие-то трудности как и сейчас многие большинство наших сограждан борется с этим коронавирусом вонючим Снова повторюсь, я сегодня вышел, погода прекрасная, там кто-то палит траву, смотрит на меня. А. Сразу наперед скажу, как я готовлюсь к съемкам. У меня пробежка, сегодня я бегал с гантелями по 4 килограмм. Это неудобно, больше так делать не буду. Бегал, у вас э, максимум вот, вот, вот это вы можете делать, размаха рук нету. Расскажу немножко о своем прошлом. Хочу поделиться примером. Я занимался активно спортом три раза в неделю, как многие, большинство молодых ребят, которые увлекаются спортом. Вот в такой периодичности я занимался, значит, спортом. Но есть одно но. Я был подвержен нашему обществу, нашему интернетом, и я Позанимался спортом и пошел э, курить кольян, пить пиво. Потому что я молодец, надо отдохнуть. Я под, под, потрудился, надо отдохнуть. Время поменялось. У меня на пути были трудности, которые я преодолел. И а, осознал, что какие-то книжки мне помогли. Если хотите, пишите в комментариях, я вам напишу книжечки даже в телегу могу их того короче я понял что блин кайф кайф это когда ты отдыхаешь в кровати или читаешь книжку вот. в общем теперь я занимаюсь бегом стараюсь заниматься каждый день когда я на работе я таскаю песком набитые канистрочки или как они называются не расслабляюсь потому что расслабляюсь несчастлив чем-то занимаюсь счастлив сейчас я счастлив только я нажму кнопку стоп все монтировать перед компьютером но монтировать я люблю здравствуйте меня зовут Владислав это ВМ-студио надо только вперед двигаться никаких нету трудностей я расскажу вам про таргетированную рекламу и то, что я снимаю даже э, креативы. Креативы для Инстаграма. Не-не, и не, сюда, выше. Да, смотрите, вот, вот вам пример монтажа. Приблизь, пожалуйста, вот сюда на руку мне. Вот тут я вот снимал даже креативы. И поэтому обращайтесь ко мне... Не-не, хватит на меня. Обращайтесь ко мне, я беру даже немного денег, просто... Хорошо умею их делать, исполнять. Все, выключай. Да. Спорт. Ты чтение, это чтение. Ну и, наверное, творчество. Как-никак. Я фронтальную камеру любил включать еще, когда мне было 10 лет. Я такой что-то базарил там. Но стремался показать это людям. Сейчас я показал, мне нравится, и я кайфую. Другие, дру, другие друзья, я вам желаю приобрести силу воли, силу духа, бороться со своими страхами и кайфовать. О да, сейчас я кайфую. Честно говоря, я думал, блин. Текст толком не подготовлен. Чего я буду говорить. Но когда я пришел, когда я стою перед камерой, перед этим большим полем, придерживайтесь своего плана намеченного. Идите в нужном направлении, в том направлении, которое вам нужно, в том направлении, которое вы наметили. Цель может быть, маленькая или большая вот я могу стать или актером или большим кинорежиссером который получит оскар но для начала можно маленькую цель поставить допустим говорить нет когда хочется сказать да это важно каждый твой шаг каждая твоя победа будет э, давать плоды каждое твое поражение будет давать плоды Собирайте плоды из того, что вы выбрали. Выбирайте нужные плоды, нужное растение, которое будет давать нужные плоды. Любите любить и любите обожать. День-два раза вот это упражнение дело.